много самых разных вещей сделать в прошлой жизни. И теперь, естественно, точно так же жизнь возвращает тебе кармически все то, что ты сделал. Да, ну, простите, но <связывая> дело в том, что <связывая> Мы как бы знаем это все в теории, правильно? И вот зеркала, они как бы условные зеркала, правильно? Это не просто физическое зеркало, мы подошли к себя, посмотрелись, женщины накрасились, там что-то причепорились и так далее. А это зеркала наши внутренние, то есть мы, когда закрываем глаза, начинаем медитировать, мы, так сказать, ну, как я это понимаю, то мы представляем себе вот как бы наше внутреннее зеркало. И вот как работать все-таки с этими зеркалами и как определить, что те люди, которые с которым мы где-то встречались и в прошлой, и в этой mm -hmm. жизни, и которым мы причинили какие-то неудобства, мягко говоря, некоторых mm -hmm. оскорбили, а еще преступники вообще и убили. Mm -hmm. а, вот как их, так сказать, с ними работать? С чего начинать? Mm -hmm. Ну, во-первых, нужно первое, нужно, что нужно сделать, это отделить костюм. То есть душа отдельно, костюм отдельно. Потому что если вы будете вместе совмещать, то душа очень быстро начнет испытывать чувство вины за тот костюм, который, собственно говоря, отрабатывает какие-то энергии. Ведь это костюм пропускает самые разные эмоции, самые разные чувства и делает какие-то действия. Костюм, я имею в виду, это наше тело, это наше эфирное тело, астральное и так далее. Естественно, мы начинаем, если мы оскорбили человека, мы обязательно почувствуем вину. А этого делать не стоит, потому что мы просто пришли к человеку, прочитали все, что у него написано, отзеркалили ему его собственное биополе. Ведь он попросил, чтобы мы его оскорбили. Мы ему прочитали, он должен быть доволен, конечно, он должен благодарить. Но да, в жизни это не происходит, к сожалению. И таким образом человек может понимать себя. То есть он понимает, что если сейчас его оскорбили, значит он делал то же самое когда-то. То есть нужно вернуться на какое-то время назад, понять, где ты кого оскорбил и попросить мысленно попросить прощения. А если не... да, но mm -hmm. если не вспомнишь? А если даже не вспомнишь, нужно понимать, что вселенная всегда абсолютно справедлива и если с тобой что-то происходит, то ты это делал. Нужно просто доверять Вселенной. Она никогда не ошибается. И волос с головы человека не упадет, если он ничего не делал, то и ему ничего не будет сделано. То есть закон не приложен. Это нужно просто понимать, осознавать и доверять Вселенной. Ну хорошо, но мы же не можем без э, разбора и mm -hmm. без э, времени каждый раз сидеть и просить mm -hmm. прощения у какого-то э, mm -hmm. человека, которого мы даже и не помним, и не знаем, тем более, это, если это происходило в каких-то прошлых жизнях. То есть нам, как бы, ну, человек так устроен, который не в теме, да, mm -hmm. он э, согласен с тем, что mm -hmm. мы сейчас с вами беседуем mm -hmm. о том, что вы говорите. Но вот он сел и начинает просить прощения. У кого? Uh -huh. Человек так устроен, ему надо какой-то uh -huh. конкретный образ иметь. Uh -huh. То есть не просто же абстрактно uh -huh. просить у кого-то там прощения, кого ты не знаешь и не помнишь. Да. Ну, это можно сделать, представить человека, с которым ты разговаривал пять минут назад, допустим, ты прямо можешь спокойно представить именно это тело, и ничего страшного в этом нет. И если ты не угадал с цветом волос или с цветом глаз, ну и что? Это не важно. Важно, что ты принял эту эмоцию. Не важно, какой был костюм. Важно эмоциональное тело. То, что оно там было в прошлой жизни, именно это эмоциональное тело было в прошлой жизни. Этому нужно просто доверять. А то, что там было тело толще, э, тоньше, э, какие-то там были другие костюмы, и что? Э, это не, вообще никакой роли не играет. Вот. Поэтому... Доверяйте и разговаривайте с тем телом или с тем человеком, который рядом с вами представляете себя в этом костюме. Можете покрасить волосы в другой цвет. Это тоже не имеет никакого значения. Пожалуйста, работайте с любым телом. Понятно. А, У -у -у. Ну хорошо. Ну вот э, мы э, идею поняли. Э, и вот какие, э, какой процесс как часто это надо делать, как долго это надо делать, когда Понятно. это надо угу, делать. Да. Угу. Смотрите, здесь на самом деле вообще программа исчезает, может исчезнуть за один раз. Вот, Допустим, у вас произошло столкновение с каким-то человеком. Вы понимаете, что вы так никогда в жизни не делали. Вы получили от человека оскорбление какое-то. Вам кажется это несправедливым. Вы проработали. Сели, поискали себя в прошлой жизни, приняли себя, приняли все, что говорит этот человек, поверили вселенной, э, простили себя. Вы должны понимать, что эта ситуация больше никогда не повторится. Она пришла один раз, вы один раз проработали, все, больше никто никогда не придет и вас не оскорбит уже, потому что вы один раз это сделали и все на этом Поэтому следующий урок будет уже на другую тему, с другим человеком, ну и там по, по другим совершенно программам. Скажем так. А, Ольга, скажите, ну такой пример, скажем, практически, как надо просить прощения? Ну, есть же наверняка типа формула, вот как мы молимся, молитва, допустим, мантра, она же имеет какой-то да, да, смысл. Вот. Ну, смотрите, вообще, конечно. Какой-то молитва... примерный текст вот да. такой. Угу. Смотрите, молитва идет в свободной форме, но другое дело, что вам нужно будет заглубляться в свое сердце. Потому что ум, он может выдать не совсем правильный текст. Если вы не заглубляетесь в свое сердце, то лучше взять чужую молитву. Ну, то есть вот из сборника какого-нибудь, да, то есть можно и там из Библии или там еще чего-нибудь. Тогда лучше оттуда брать. Если же вы заглубляетесь в свое сердце и сидите там, то текст пойдет прямо оттуда, из сердца пойдет текст. Самое главное, чтобы текст был не из мозгов, потому что мозг, он ну, так устроен, что он как-то начнет там, себя оправдывать, он начнет там, нет, я все-таки хороший, нет, я вот все-таки я правильный, вот я все-таки правильно ему сказал, вот дурак, вот он, козел, вот, все-таки я правильно ему говорю. То есть... Мозг всегда начнет корректировать весь ваш текст. Поэтому доверять ему молитву не стоит. Лучше всего погружаться глубоко в сердце и сидеть там хотя бы 5 минут в полной тишине. То есть у вас должна быть уверенность, что вы туда погрузились. И только после этого в полной тишине можно слушать текст, который идет из сердца. Да, я принимаю себя в этом костюме сотворившим такие-то действия. Или говорившим такие-то слова. Я себя таким принимаю. Либо нужно говорить о том, что я действительно страдал от таких людей или от таких действий. И действительно наслаждался либо чувством жалости, либо чувством жертвы, либо еще какими-то чувствами. Я действительно использовал игру и принял эту игру сейчас. Ну, то есть молитва, то есть или текст может быть любым, на самом деле. Самое главное, чтобы вы его ощущали именно там, из глубины. Потому что, еще раз повторю, мозг не умеет сочинять тексты э, для общения с Богом. Ему это очень сложно дается. Он почему-то вот у нас такой вот мозг. <кх> <кх> <кх> Странно немножко, да. <кх> Ольга, скажите, вот такая гипотетическая ситуация, допустим, человек uh -huh. э, никак не может устроиться на работу. Uh -huh. э, и к, куда бы он ни приходил, э, э, ничего у него не получается, не складывается отношения, допустим, с э, товарищем по работе, с начальством. Э, какая может быть ситуация в его, была в его uh -huh. жизни, что вот привело к вот э, uh -huh. к такому? Такому, да? Uh -huh. ну, ну, вообще, конечно, да. Если у человека такая ситуация складывается, то он на самом деле не понимает, куда он двигается и что он от жизни хочет. Потому что на самом деле, когда человек приходит на работу, то у него должно быть очень четкое внутри понимание, он зачем сюда пришел. Если он пришел радовать люди, людей, да, если он пришел помогать людям... Это будут одни мысли, и у него будет один договор с начальником. Если он понимает, что его заставили родители работать, и у него там просто нет куска хлеба, и ему нечего кушать, это будет совершенно другая ситуация, и здесь у него будут совершенно другие помыслы. И разумеется, Вселенная будет отвечать ему тем же. То есть нужно всегда понимать, из какого посыла человек идет на эту работу. То есть что им движет, у него внутри что Страх, который гонит его, это будет одна ситуация. Если же ему хочется себя проявить, ему хочется творить, ему хочется радовать людей, это будет совсем другая ситуация. Поэтому нужно знать сначала его внутреннее состояние, что у него внутри. Давайте спросим этого человека, да? что у него внутри. Исходя уже дальше из того, как он да, себя, как он будет отвечать, исходя из этого ответа, мы будем дальше двигаться и будем дальше решать что-то. Угу. Угу. А не могло бы быть так, что в свое время, угу. опять же, чисто гипотетически, угу. он, может быть, был начальником. Угу. И своих подчиненных он обращался плохо со своими подчиненными. То есть он был деспотом, возможно, угу. он не доверял людям, угу. он ни во что их не ставил. И сегодня он получает вот эту вот реакцию. Угу. Теперь да, он конечно. сам в роли подчиненного. А как угу. тогда это все вернуть, на, попытаться вернуть и угу. ну, попросить угу. прощения вот у своего зеркала, того, да. которое это было? Что ему нужно конечно, для этого сделать? вполне. Ситуации самые разные и если это кармические долги, которые вернулись из прошлых жизней, то лучше всего зайти именно в прошлую жизнь и пригласить всех тех, кого он незаконно уволил или с кем не хотел сотрудничать или просто люди ему не понравились и он увольнял всех подряд, нужно их пригласить заново и попросить у них прощения, снова принять их на работу Вернуть картинку в исходную точку, то есть какой она была, скажем. И когда вы вернете эту картинку в изначальное состояние, да, что весь коллектив теперь работает, все хорошо, никого не уволил, всем выплатил премию или зарплату. Если вы сделаете заново эту картинку, то, соответственно, и ваша картина поменяется тоже в вашей жизни. Да, конечно. Угу. Хорошо. А, ну, а что касается болезней, тогда. Ну, вот человек получ... Ведь мы же знаем, что, точнее, мы не знаем, но скажем, в Ведах описывается о том, что в зависимости от того, как себя человек вел, вот он получил ту или иную болезнь. В зависимости от качества его характера, он имеет ту или иную болезнь. Holy, mm -hmm. И конкретно приводится, вот болезнь mm -hmm. такая, значит у него такие-такие-такие-такие качества mm -hmm. характера. Но на самом yeah. деле у него нету таких качеств. Mm -hmm. То есть это было, mm -hmm. может быть, а сегодня yeah. пришла запоздавшая, так скажем, карма. Да, yeah. yeah. Вот что тогда в этом mm -hmm. случае ему mm -hmm. делать? Uh -hmm uh -huh. uh -hmm. а, ну, вообще, конечно, если совсем сложная ситуация, то приходится, конечно, достаточно долго сидеть и копать в хрониках, потому что... Болезни, которые пришли из прошлых жизней, они связаны с энергетикой. То есть либо человек занимался какими-то энергиями, и теперь у него значит, достаточно сильное там, искажение допустим, позвоночника, или, или тазобедренного сустава или там еще как-то. Да? То есть болезнь бывает либо врожденная, да? то есть человек уже рождается коллегой или там, с какими-то болезнями, либо приобретенная. Но это все равно будет именно как э, идущий из прошлой жизни, да? допустим. Mm -hmm. э, В таком случае э, нужно действительно за залезать в хроники Акаши и смотреть, э, насколько много человек излучал негатива, то есть насколько он был агрессивен, насколько он там был э, там, мстительный, допустим, насколько там было много чувства жалости и так далее. То есть... Смотреть все его энергии, все его эмоции, которые он излучал в прошлых жизнях. И соответственно, тогда и идет лечение, разумеется, для того, чтобы человек осознал и понимал, что да, в этой жизни он уже так не поступает. Разумеется, в этой жизни он уже так не делает, но долг есть долг, и карма есть карма, и ее пока еще никто не отменял. Ну, mm -hmm. это да, это правда. А, скажите, ну, войти в хроники Акаши не так просто, не посвященному человеку. А, может ли mm -hmm. он воспользоваться какой-то подсказкой? А, вот он пытается, пытается, но не mm -hmm. получается. Mm -hmm. а, что же ему делать? Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на самом деле, Вселенная всегда подсказывает. То есть, всегда, если вы внимательно идете по дороге, то вы всегда видите... Что подсказки на каждом шагу, на самом деле. Всегда подсказывают либо цифры, либо какие-то знаки идут, либо там люди какие-то подсказывают, фраза какая-то вылетает из уст какого-то соседа. там, да. То есть всегда есть подсказка, на самом деле. Если вы задали вопрос, то вы обязательно услышите ответ. Самое главное, человеку надо научиться задавать вопросы. И не бояться задавать эти вопросы. Почему я болею? да? То есть почему я испытываю эту боль? Какие мысли привели вот к этому состоянию или к этому случаю, да, какие мысли надо исправить, да? то есть задаете любые вопросы и, соответственно, получаете ответы, и это медленнее, конечно, когда читаешь хроники, это быстрее, намного быстрее, доля секунды происходит, а если вы читаете знаки, то это приходит через два дня, через три дня, а то и через неделю знаки приходят, поэтому, конечно, соглашусь, да. Что а, на физический мир приходит медленнее, да? <свист> да, а, хорошо. А в таком случае, допустим, вот человек не сможет это mm -hmm. сделать и пытается, не получается. У него ничего не mm -hmm. меняется. То есть, и кто-то, где-то он прочитал, вот я хочу пойти mm -hmm. к человеку, который может читать Акаши Рекорд, mm -hmm. хрони, ну вот эта хроника mm -hmm. Акаши. Mm -hmm. а, он может так поступить? Да, конечно, конечно, специалитов достаточно пришло на землю, и можно обратиться к любому специалисту, который вам поможет. И самое главное, от вас должно быть просьба, пожалуйста, откройте нам сейчас хроники, чтобы мы почитали и узнали, по какой причине я заболел, или по какой причине у меня вот сейчас полоса невезения, допустим, началась, ну или еще какой-то вопрос. Да, конечно. Но ведь трактования вот таких вещей, они могут быть разные, так как, допустим, и трактовать одно и то же, ну, к примеру, астрологи, они трактуют разные, по-разному трактуют комбинацию каких-то планет, опять же, там существует масса всяких нюансов. нету ли такого среди тех людей, которые занимаются чтением макаши, Специалистов я имею в виду. Да, конечно, есть. Есть. есть а как, как тогда человек может определить, а, ну, вот он где-то там нашел, почитал, а, угу. вот кто-то там делает такие вещи, угу. он пришел к нему, и мы почитали, сделали угу. Э, угу. вот эти рекорды, угу. почитали ему, а, ну, и ничего не получается. Угу. Как а, и у человека не получается. То есть, может быть, это правда, может, действительно угу. человек, угу. специалист, и он угу. действительно, правда, сказал, Виноват в этом сам человек, у него занимает место. Мы же все время хотим быстро-быстро и сразу, как правило. А, ну, да. Так как разобраться в этом? И у него не получается. И он может быть в этом сам виноват. Тогда что? Он, как правило, тогда начинает искать другого человека, другого специалиста. А, так, ну, тут палка о двух концах. Или специалист некомпетентен, или человек просто пока еще не может это все сделать. Как mm -hmm. этот вопрос выяснить? Или никак? Mm -hmm. Ну, вообще, знаки все равно будут. А, то есть, если вы а, получили, допустим, ответ, и не тот, который вам нужен был, знак все равно придет, ты идешь не туда. А, читая этот знак, вы можете насторожиться и... Под... Ага, хорошо, если я сейчас иду не туда, наверное, мне надо в другое место. И тогда вопрос анг... ангелам. Да? Пожалуйста, покажите мне, в какую сторону мне двигаться, дайте мне направление и сделайте так, чтобы я понял, куда мне двигаться. Это обращение идет дальше к самому высшим Я, которое исполняет все ваши просьбы и делает для вас все, что вы хотите. Ваша задача просто попросить стучите и дверь отворится. Mm -hmm. ну, вообще, на самом деле, двери-то нету, да, и заходить можно всегда. Другое дело, что человек не всегда понимает, что дверь всегда открыта, и он не понимает, что ангел всегда рядом стоит, ждет. И человек не понимает, что можно обратиться за помощью. Иногда человек думает, что «ой, я недостойный», например, да, или как это? Чего это меня ангел слушать будет? да? Или что это он для меня будет делать? У него что, своих дел нет? Иногда, да, у людей бывает какой-то такой э, страх, что ли, какой-то. да, Или недоверие какое-то бывает. Да, э, иногда приходится самому себе сказать, что да, э, раз учителя говорят о том, что ты точно такой же, как Бог, ты такой же творец, ты искра Божья, ты создан по образу и подобию. То есть тогда появляется уверенность в том, что ты двигаешься в том направлении, в котором и должен двигаться. И что тебя слышат, тебя понимают, тебя поддерживают, тебе помогают. Только тогда приходит осознание, что да, тебя держат за руку и крыло ангела на самом деле всегда рядом. Другое дело, что когда родители как-то тебе внушали чувство неуверенности или чувство неправильности или неосознанности, что ты всегда виновен и делаешь не то и делаешь не так, связь с ангелом прерывается или становится не очень да, такой вот, ну, неяркой. Не да? То есть иногда бывает, что еле-еле ангела слышно, вот он совсем как далеко-далеко, там еле-еле прямо голос ангела конечно, приходится над собой работать, чтобы восстановить связь, чтобы ты слышал хорошо ангела. Да? Приходится работать. Потому что в детстве очень быстро по рукам надавали. И теперь уже, да, сложности уже возникают с восстановлением связи. Мы много работаем над тем, чтобы у людей заново появилась связь и чтобы люди сами с собой наконец соединились. Чтобы они слышали сами себя. И Конечно, это труд, это ежедневный труд, это медитация каждый день. И хотелось бы, чтобы все люди хотя бы пять минут в день сидели и общались со своим англом. Но вот не всегда так получается. Ну, тут, да, не всегда так получается, и, скорее всего, даже не получается, чем получается, да. потому что люди ищут всегда, по английски это excuse себе оправдание. Когда uh -huh. у них нет времени, когда у них нет uh -huh. желания, когда они устали и так далее. Uh -huh. Да, действительно, uh -huh. мир у нас такой материальный. И там нет места и нет времени, кроме тех людей, которые уже понимают, о чем идет речь, посвятили себя этому и хотят духовно развиваться. Но это я уже сейчас буду тогда обращаться uh -huh. к нашим радиослушателям. Uh -huh. наша программа подходит к концу время, мы начали, uh -huh. уже у нас были помехи, поэтому нам пора заканчивать, uh -huh. но я хочу сказать о том, что дорогие друзья, если вы слушаете наши программы, или в записи вы их смотрите, uh -huh. то вы всегда можете обратиться и к Ольге Викторовне, которая помогает, и uh -huh. Uh -huh. так сказать, мы благодарим вас за это uh -huh. все, uh -huh. и вы можете также обратиться и к нам, у нас uh -huh. тоже есть средства для того, чтобы помогать те, кто ищет этой помощи, конечно. Ну, и я полагаю так, что мы в какой-то из программ мы вот сделаем такой, ну, что ли, урок. Потому что, конечно, надо идти все по этапам. Просто так, насколько ничего не возьмешь, и это надо идти потихоньку, постепенно и спешить здесь некуда. Это угу. не то место, где надо торопиться. Да. Потому да. что торопясь можно да. еще усугубить то, что угу. наши проблемы, которые у нас уже есть, правильно? Угу. Вот. А, хорошо, Ольга, спасибо угу. большое. Да. И я благодарю вас за ваше время угу. и, как всегда, за интересную угу. программу. Ну и наших угу. радиослушателей. Встретимся угу. через неделю. Всего доброго. Пока. Да. До свидания. Все, всего доброго. Пока.